Всем привет! В эфире «Универньюз», а с вами в студии Олег Кашин. Наша команда подготовила для вас самые интересные студенческие новости. Как изменится химический институт? Экзамены сданы, аттестаты получены, настало время каникул. Зачем геологи Казанского университета отправились в Тетюши? Об этом и многом другом сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете состоялась защита дорожной карты химического института. В рамках защиты директор института представил обновленную программу развития подразделения «Дальнейшие планы и задачи института». С подробностями вас познакомит Адель Шамилова. Химическом институте имени Бутлерова КФУ состоялась защита дорожной карты подразделения, которая затронула вопросы программы повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. Начиная защиту, директор Химического института Владимир Галкин обратил внимание присутствующих на одну из важнейших задач института ⁇ значительно повысить процент иностранных обучающихся до 2020 года. На сегодняшний день, значит, вот, в принципе, мы в 2016-2017 году. Значит, планы выполняли по иностранным студентам, но вот сейчас, в 2018, хотим довести до 10, и к 2020 году до 20%, поскольку такую задачу поставил ректор. Ну, география иностранных обучающих всего на сегодняшний день их 33 студента и 10 аспирантов, всего 43 человека. Глобальные вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед институтом, включают в себя опережающий рост нефтехимической промышленности. Отвечая мировым тенденциям, химический институт планирует развивать биомедицинскую химию, фармацевтику и многое другое. Обновленную программу развития до 2020 года представил директор института Владимир Галкин. Основная стратегия, которую мы пытаемся проводить, которая может существенно повысить эффективность Работа – это, естественно, существенный численный рост обучающихся и научно-педагогических работников химического института за счет образования, науки, интернационализации и финансов. По словам Владимира Галкина, ученые-химики КФУ занимаются приоритетными направлениями исследований координационной химии, нефтехимии, катализом, фармацевтикой, химии для медицины, наночастицами и наноматериалами и многим другим. Благодаря этому, а также значительному финансированию достигается ежегодный рост количества статей ученых Химического института КФУ в Скопус и ВОЗ. Количество публикаций ВОЗ и Скопус ну, они примерно спадают. У нас практически все статьи, которые скокус, они попадают в ВОЗ. 90% 95, значит, 200 до 560. Ну и вхождение в топ-200 мировых рейтингов в предметном области химии. Значительную часть доклада Владимира Галкина заняла сфера образования. Заслушав выступление директора химического института, Дмитрий Таюрский озвучил собственные рекомендации. Одна из них коснулась развития в университете программы радиоационной химии. Это то, что требуется сейчас очень-очень многим специалистам в области медицины. Так, чтобы просто понимали, что такое, там, как дозу рассчитать, там, посмотреть, что такие химические воздействия. Это элементарно можно сделать. Зарабатывать на этом деньги. В рамках защиты дорожной карты было сказано и о стратегии Химического института по привлечению в КФУ талантливых абитуриентов в международном сотрудничестве, международных мероприятиях, которые планируется провести на базе КФУ. Адель Шемилова Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Настала пора получения аттестатов. Позади волнительные экзаменные переживания. Впереди долгожданные каникулы, время определиться с будущей профессией. А как прошло вручение аттестатов в лице их КФУ, расскажет наша съемочная группа.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 Молодые геологи Казанского федерального университета отправились исследовать минерально-сырьевой потенциал Тетюшского района. Геологическая экспедиция продлилась 10 дней. С инициативными студентами отправилась наша съемочная группа. Молодые геологи Казанского федерального университета на этот раз проходят свою учебную практику около города Тетюша. Каковы успехи и что им удалось обнаружить, мы решили узнать у самих начинающих ученых.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 учебу хорошо известного публики по сериалу ⁇ Физрук ⁇ Кстати, актер пожелал всем зрителям смотреть Универ ТВ. Смотрите Универ ТВ. Анна Глазунова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и не пропускайте наши выпуски.